Так, за тобой следит хомяк. Чё? В смысле, ты, ты сейчас серьезно? Мне жопа. Привет, на связи я, Тимус. Ну что ж, не буду тянуть, приступаем к вопросам. 270 вопросов. Почему ты не снимаешь каждый день? Ну ну, как вам сказать? Даже не знаю. Знаком ли ты с другими ютуберами? Ну, можно сказать то, что знаком, но брат. Я не знаю, как. Как давно у тебя появился iPhone и какой тебе сейчас он? <смех> ну, блин, в смысле какой? Такой же, как и когда появился, вот вот он у меня в грязном чехле. Блин, его реально мой. iPhone 5s, чтобы не было вопросов. iPhone 5s появился в новом году. Блин, ему уже скоро год будет оказываться, я думаю, что он недавно. Будут ли сходки? Возможно будут, но, но летом. Или следующим летом, который будет через лето. Не знаю. Почему ты назвал свой канал Тимас? <звучит> <звучит> Потому что я Тимур Шарипов. И берем Тима и Шарипов, первая буква С, хоп. А потом мне как-то это в принципе понравилось не как Тима С Шарипов, а просто Тимас. Ну, как-то, знаете, оригинально. Ну, я это ни у кого не взял, я просто придумал по своему имени и фамилии. Как тебе пришла эта мысль? В одном видео я показывал свои видяхи ВКонтакте, которые я делал на планшете в iMovie Соответственно, у меня развивался навык монтажа на планшете И, в принципе, любовь к у меня началась еще в два года где-то так Я любил снимать, на планшете начал монтировать, это у меня уже как-то прогресс пошел Я выкладывал всякие видяшки ВКонтакте и Азад предложил мне создать YouTube-канал Но я уже не стал выкладывать всякие видяшки, которые я снимал и выкладывал в ВК Я уже заделался видеоблогером Сделай сальто <св> Это не задание и челленджи это вопросы. Ну, конечно, я это сделал для любимых подписчиков. Знаете, вот я... Знаете, я очень хорошо делаю сайта, особенно назад. И поэтому я сейчас с вами его продемонстрирую. Итак, вы готовы? Раз, два, три. О -о -о -о. Вот. В смысле ты не видел? Ты моркнул! А, ответ ему. Федор, это не вопрос. Вот именно. Кого больше любишь из домашних животных? Собака, кошка, пугай, Кошка! Шапка, кепка, кофе, чай, ВК, Инстаграм. Кепка, чай, ВК. Хотела бы ты иметь собаку Нет, я не хотел бы иметь собаку, потому что я не собачник и я не очень люблю собак. Что больше всего предпочитаешь? Посиделки дома за просмотром фильма с кружечкой горячего чая и вкусняшек. Или прогулки с друзьями по городу и катание на аттракционах. Э -э ночные посиделки дома и, и монтаж видео для своих любимых подписчиков. Ну и для хайтеров, чтобы они их обосрали. Я занимался паркуром? Да, я занимался паркуром, и это вы можете посмотреть по этому и этому видео. Ссылки я не буду давать. Ха. Как ты учишься? А ты отличник или хорошист? Я отличист. Ну, я не знаю, я на пятерке и четверке. Когда ты начал снимать видео на YouTube, на... на чего ты снимал? Были у тебя штатив и нормальное освещение? Когда я начал снимать, я снимал на планшет. И на камеру. Камеру я покупала не для видео. Камера у нас еще была очень давно в семье появилась. Ну, просто мы в семье там родители. Мы там с родителями ее купили. Просто чтобы снимать что-то, какие-нибудь мои выступления. Еще что-то. Новый год. Все, ну, короче, снимать, записывать какие-то интересные моменты в жизни. И теперь она нужна только мне. Штатив появился с камеры. То есть вместе с камерой купили штатив. Все тогда это еще давно, кстати, очень было. Нормальное освещение у меня и сейчас нет. Ну, в смысле, по виду. Может в кадре все норм, но, блин. Я не хочу это показывать. Тимур, вопрос острый. Кто научил тебя пользоваться монтажом? Откуда такие умения? Монтажу меня учили, ну, трое. Он, он и живой он. Сначала... Он. Я в нем практиковался, монтировал на планшете. То есть я уже какие-то базы знал, что представляет из, представляет из себя монтаж. Я там как-то сам разбирался и уже сейчас полностью прошарил в этой программе, но, блин, она тупая. Ну, по сравнению с компанией. Дальше я перешел на ком, потому что стал видеоблогером. Здесь сыграл важную роль он. Он мне научил какие-то тоже опять базы монтажа на компе, что из себя представляет. Дальше я пошел, пошел, пошел, пошел сам без него. Ну, и иногда у него спрашивал что-то. И в этом пути мне помогал он, Да. Ну, в принципе, вот так. Я не считаю, что этот монтаж, это суперсложно. Сколько времени уделяешь монтированию видео? Монтированию видео, можете уже запомнить. Ну, от двух до шести часов, там по-разному. Сколько ты учился битбоксу? Ну, я его так долго не учился, я, в принципе, просто увидел, попробовал и подебил. Победил! Тимур, самый главный вопрос, какую суперспособность ты хотел? Раньше? Или ты бы хотел? Если, наверное, бы пропустил. Летать! Эти, челлены, поспокойно сказать рекламу! Второй, ребята, с вами Борис Барбарис! И если тебе нравятся такие видео, как правки, скетчи, э -э челленджи и в общем любые прикольные видео, то ты можешь найти их у меня. досмотреть да, это видео, но в голове вот держите мысль, ага, надо подписаться на его канал. Запомните, канал называется Борис Барбарис, ссылочка в описании. Давайте, жду вас на своем канале, пока! Тимас, ты накручиваешь подписчиков? Вот. Вот это вот у меня вопрос. Нет, это особо не вопрос, это обвинение в том, что я накручиваю подписчиков. Ребят, я даже не умею этого делать. даже не знаю, у меня новое накрутки. Я не знаю, у меня же нету столько денег, чтобы накручивать их каждый день, если это плата. Ну, возможно, мне кто-то накручивает, но тогда откуда такая активность в ВК? Вы просто позадите на вашу страницу, там такая активность, и если я выложу любой пост, он за минуту наберет несколько лайков уже и по комментариях. В Ютубе комментариев, откуда столько просмотров, блин, по сто тысяч. Откуда? Я вообще сам не понимаю, откуда это все взялось, это свалилось просто. Короче, все. Вообще, зачем я вам оправдывать, если я сам знаю то, что я не накручиваю? Ну, типичный Тимур, чё, заплевал все? Блин. Ну ладно, хоть бы не заплевал. Блин, нужна тряпка. Блин, ну вот так всегда, господи. Что-то посмеюсь или что-то сделаю, не все, заплюю, Капец. Все. Снимешь Draw My Life? Да, возможно, на 100 подписчиков. Какой твой любимый видеоблогер? А у меня так-то нет любимого видеоблогера, потому что... Ну, хотите, пробежимся сейчас по моим подпискам. Блин, зре это делаю сейчас. В общем, просто сейчас пробежимся по моим подпискам. Заходим в подписки. Итак, читаю. Антон из Франции. Топлис. Азат Амитов, The Brain Maps, Мистер Огонёчек, uh, Cecil Про, Дай Five Топ, Иван Гай, Мэри Сэнд. Я подписался на нее недавно, потому что, потому что я услышал что она первая кто сняла на русском Ютубе пранк алфавитом, и решил, а вдруг она что-нибудь опять что-нибудь первой снимет, и я хочу быть вторым. Ну, в общем, вот вы поняли, хитрые. я. Фрид, Никита Ткачук, Артур Шарифов, Артист Герман, Эдвард Атева, Тим Тим, Найс Стопс, Ютубер, Футажи. Что если Янг Го, блин, только я его сейчас в последнее время не смотрел, чу него? А, звонок фаворит, тоже. Русский Джон, Ай, как просто, Никита Морозов, Омская ТВ, Велсаком, ТНД, Брайн Maps 2, Рандом Видео Шоу, Алена Лоб, Чётенькая ТВ. Так, за тобой следит хомяк. Чё? В смысле, ты, ты сейчас серьезно? Мне жопа. Ты любишь своих подписонов? Блин, что за глупые вопросы? Как можно не любить своих подписонов, если они тебе дают? Ну, в общем, это глупый вопрос, конечно же, да. А я надеюсь, что тебе понравилось это видео. А так, удачи всем. Пока. Здорово. Кто лучше, ты или Азат? Я Азат.